Железная дорога и современные шоссе повторяют пути старых почтовых трактов и караванных троп, сбегавших с гор к центру Чуйской долины, где в конце прошлого века был небольшой городок Пешпек. Ныне это город Фрунзе. В центре города мемориальный музей, под сводами этого здания домик, где родился и провел детские годы Михаил Васильевич Фрунзе. Магистрали делят город на правильные прямоугольники кварталов. Стрелы проспектов на юге замыкаются горами. Улицы, аллеи. Кроны деревьев прячут фасады зданий, образуют непроницаемую для солнечных лучей завесу. Фрунзе один из самых зеленых городов в мире. Здесь свыше 400 тысяч жителей, и на каждого приходится 90 квадратных метров зеленых насаждений. Самый большой парк горожане назвали именем своего земляка Героя Великой Отечественной войны генерала Панфилова. В дни торжеств центральная площадь, где находятся правительственные здания, становится местом праздничных шествий и демонстраций. В основном город малоэтажный, потому что расположен он в сейсмической зоне. Центр Фрунзе украшают высокие здания, построенные в течение последних десятилетий. Театр оперы и балета. Киргизский драматический театр. Политехникум. Новая гостиница. На проспекте имени 22-го партсъезда, главной улицы города, здание Академии наук Киргизской ССР. В его стенах работают ученые многих специальностей. Им на смену идут выпускники высших учебных заведений города. Здесь готовят специалистов 200 различных профессий, необходимых науке и промышленности, которая бурно развивается. Город Фрунзе дает более половины всей промышленной продукции республики. На местное сырье ориентирована кенафная предельно-ткацкая фабрика, Крупнейший в Средней Азии комвольно-суконный комбинат. Сюда привозят отборную шерсть с пастбищ киргизского алатоу. Пряжа с комбината поступает на трикотажную фабрику, где выпускают изделия с национальным орнаментом. Фрунзенский мясокомбинат крупнейший в стране. Сырьем его снабжает не только Киргизия, но и ближайшие районы Казахстана. На привозном сырье работают машиностроительные заводы. Предприятие союзного значения завод Фрунзе-Маш выпускает отличные сеноуборочные машины и пресс-подборщики. На автосборочном заводе первенцы автостроения Средней Азии собирают самосвалы. Авторемонтный завод продлевает срок жизни старых автопокрышек, которые так быстро снашиваются на горных дорогах Киргизии. Крупноблочные панели промышленности и жилищному строительству поставляет в завод железобетонных изделий. Фрунзе продолжает строиться и расти. Новые районы города все ближе подходит к подножию Киргизского хребта.